Итак, ставим сюда вагонетку, ставим и проверяем, все или у нас в порядке. Ждем. А уже на этот раз мы заканчиваем. Да, мы уже построили. Если а, все, все сильного, ну уже догадайся, мы будем строить дом, да. И, короче, все, пока.